Ага, что делаем? Всем привет, играем в Лигу на наказание подщечина Пенг для бритья, сильный, да. угу. Играем три пенальти сильной ногой, три пенальти слабой и три лонгшота лонг ну Я что? старый, это Дрэнк, мы начинаем Давай Ну что, Дэнчик? Ну, что сейчас? думаешь? Ну, надо побеждать. Ну, уже. думаю, что обязательно надо забивать сильной ногой это все три из трех. По-любому. Потому что он точно не даст. По-любому не даст. Он сейчас будет бороться. А еще слабой ногой, ну, задел у меня две, две баночки положить слабой ногой. Это левая для ходьбы у меня. Ну, ага. локшоты, это постоянно рандом, это как полетит. Угу. Не особо Ну, ты сейчас вот. какой ноги будешь? Сейчас правой. Справа. Сейчас правой три удара. Ну, давай. Раз. Чего, блять! Надо левой будет удивлять, после такого правой надо будет удивлять. Не ударил плохо. Там, да, да, Но тебе сейчас надо забивать Хочу. по любому. По любому надо. Давай. Да, молодец, дядю, молодец. Ну что, теперь с левой давай, попробуй О, удивить старого. Левый, да, левой я даже себя удивлю, не только старого. Давай. Сука, криво. Очень слабо. Да, ну надо делать с левой, надо. надо, носить, надо носить. Давай, давай, давай. О, Я... удивил, Хорошо, удивил. Дэ, надо делать. Дэн. Вот этот вообще прям кровь бизнеса Кровь бизнесу нужен. О -о -о -о -о! Умеете! Магете просто! Хорошо пошел! Бля, <связь> хотя бы один лонгшот и ага. задел хотя бы на какую-то там интригу. Если сейчас mm -hmm. одного даже не забиваю, он просто по пенальти меня разорвется. Забьешь? Блин, не знаю. Но всегда надо думать о хорошем, да, забью? Да. Там. Там. Молодец, Дэнчик. Ну, вторая такая не пройдет. Надо уже пить хорошо. Ага. Ну, вратарские навыки у нас отстают, поэтому тут летит все. Кривые, хорошие удары, без разных Так хочется нормальный удар в но не получается и все. О-о-о. Ну-ка, ага. Дэн. Владимир, домой, Дэн, домой. Мне 5 всего в суме. В общем, это сейчас. Старый. Буду стоять все, все удары по центру. Буду стоять. Хотя. Что скажешь перед своими ударами? А? Ну, сейчас Надо хладнокровно на всё реализовать. <laughs> да. Давление сейчас, конечно, есть. Давление есть, пять. А, пять а -а -а. надо делать, пять. Таун. Давление прям чувствуется. Как будто я на Ултрафорде. На Ултрафорде? Да. Ултрафорде а нет, да. Левую я бью на уровне Дзюба. То есть никак. Сейчас. Фанаты выбежали на поле. Мусорки. Правильно. Вот Денчик меня сейчас такие моменты А вообще левая это рабочая? Как у дюба правая рука рабочая. Давай. о Рабочая, походу-то, какой у дзюбы, блядь! Ой, напряжение растет, Дэн, да, Дэн? Громче не слышно. Уже нет. Шансы есть всегда, мы будем воспользоваться. Согласен. У-у-у! Ну, раньше времени начал улыбаться, честно сказать. Скоро, не буду. Раньше времени. Давай. у домой, домой. Денечку подарил удар себе по лицу, считай. Mm. Левая подкачала. Ну, я говорю, у меня левая такая же рабочая, как у правой. Как у Дюбы правая, ага. рука рабочая. Ага. Поэтому, что, скромат... А ты вообще осуждаешь Дюбу? Нет. Нет? Нет. Не смеешься на ней? Чего над ним смеяться? Над ним нельзя смеяться, правильно? Он капитан сборной, бля. Да мне хоть болельщик сборной, мне все равно. Да? Каждый свою жизнь. Может, у него пандемия сложный период жизни жизни. Ходить без дома нельзя было. А, ну так точно. Ден вообще мертвый, да, Дами? Не мертвый. Не мертвый? Он не хочет выигрывать. А Дэн мертвый или нет? Ден мертвый. Ден. Ну, у нас вратарский скилл на уровне мешка с картошкой. Мешок с картошкой поставь. <с вот мы такие же фартари. Ага. Угу. Тяжко-тяжко. Последний бар решающий. Решающий. Ну, что я делал? И вот, либо щечка в уголок, либо пробовать подъемником на село. Ну, что ты, куда будешь бить? Наверное, мой любимый правый нижний. Щё, Давай, щёточку. Да, Да. все да. Это... Это за кактус, Дэнчик. Вот эту попку ссадил кактус. Сейчас я в твою туалетчике сажу пеночку. Давай. воу воу, -воу. что тут происходит? Наказание, что ли? Снимаем наказание, проигравший в Лигу. Дэнчик проиграл. Дэнчик проиграл. то да подожди ты, не счерси Сейчас будет хорошенько. Ты рекомендуешь эту пену? нам не заплатили я не рекламирую <связь> мне никто не платил там написано Мэр". кстати если хотите чтобы там джилет невея что его вот, это одно и то же да чтобы мы вас прорекламировали пишите на почту нет жилет это одно а невея это другое У -у -у. все <связь> ну что вот примерно Дюба тоже самое <смех> ощущал в этот момент. Осуждаю. <смех> Осуждаю. Давай, сейчас смотри. Какая же она мерзкая, сука, она густая, блядь. Все. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, на какие Фу, наказания нам. Стал. На какие наказания нам еще сыграть. И да, платите да, в институт в Direct Bridge. <свят> следующий, <свят> следующий ролик <свят> мы <свят> Будем брить. Всем-всем спасибо, всем пока.